Вместо этого нужно наоборот, если бы каждый день вы произносили: "Ты мой цветочек, ты моя солнышко, ты моя рыбка, ты моя любовь", в течение дня отправляли бы сообщения: "Ты моя любовь, как дела?". А вот Пушкин, а вот там, а вот Махатмаганди сказала, что самое главное это, чтобы в сердце кого-то была любовь и так далее. А там какую-то смс-ку отправить, а вечером какой-то подарочек принести хотя бы раз в неделю, за ручку подержать, знаете, не только претензии. А какие эзотерические практики? Ну, когда не видите близкого человека, мысленно его обнимайте. Когда разговариваете по телефону, представляете, что он маленький. Делайте все для того, чтобы наоборот сохранить. А так, Андрей Андреевич, как заставить сказать правду? А вам зачем?